Привет ребята, добро пожаловать на канал, сегодня я свои сделки записывал, поэтому в этом видео я их прокомментирую. Сделки не самые лучшие, но как говорится на плохих сделках тоже можно чему-то учиться, поэтому давайте без лишней воды сразу приступим к мини-сделкам. Первая сделка была открыта по инструменту РВН, как вы видите эта монета у нас уже упала за день на 15%, перед входом в сделку я сразу выставляю тоже на заявки на продажу, то есть на открытие сделки в шорт и также выставляю лимитные заявки на закрытие. Лимитные заявки на закрытие я выставлял примерно от 1 процента планировал увидеть пробой от 1 до 3 процентов то есть что -то такое импульсивное что такое интересное есть у нас формация с двумя такими вот минимумами и захожу я грубо говоря в самый вот этот вот лой. некоторое время цена постояла на одном месте после я решил отменить заявку и поставить ее немного ниже именно на 005250 почему потому что там у нас уже образовалась некая плотность и заходить в плотность уже было не так опасно нежели заходить просто грубо говоря в уровень цена уже подошла максимально близко к моей точке открытия открывается сделка при первом импульсе я сразу переношу стоп лоссов безубыток максимально далеко стараюсь закинуть этот стоп лосс но к сожалению как вы видите у меня ни одна лимитка здесь не зацепилась и остатки позиции были просто закрыты по стоп лоссу не знаю почему тут все это подвисло удалось заработать там почти 50 долларов с этой сделки потом видимо я как-то мышкой нечаянно кликнул открыл одну лимитку и здесь просто эту лимитку скинул уже в точке открытия, но на этом тоже немного потерял. Итого, с этой торговой ситуации удалось заработать чистыми с половиной долларов, вот так вот выглядит эта формация, вроде как хотелось увидеть там прям хороший пробой, но такого прям хорошего пробоя, к сожалению, не было. Но отработали как есть, плюс 47 долларов, копилку тоже неплохо. На стадии монтажа ребята вспомнил то, что у нас запустился эксклюзивный розыгрыш для моих партнеров от Фемик. здесь будет разыграно 100 мест по 100 долларов, и чтобы здесь принять участие, нужно сделать три простых условиях, пройти регистрацию по моей ссылке, ввести ID в форму и совершить сделку на BTC более чем на 100$. долларов Более подробные условия вы сможете найти по ссылке в описании, также будет закреплен в комментарии, поэтому кому это интересно, можете переходить, ознакомиться и принимать в этом участие. Следующая сделка была отработана по инструменту Лунца здесь у нас появилась прям хорошая такая активность, я изначально хотел заходить в пробой э, уровня сопротивления, здесь у нас появляется плотность в фьючерсов, я сразу замечаю Активность, и начинаю набирать позиции уже на этой активности. Стоп-лосс я поставил за эту плотность. Но сейчас этой плотности в стакане фьючерсов нету. Я уже думаю, закроют меня по стоп-лоссу. Ничего страшного. Я здесь все равно зашел не на такой большой объем, чтобы мне там сидеть и переживать. Вы сами обратите внимание, какая у нас идет активность. И как только идет импульс, я сразу переношу уже стоп-лосс в безубыток. Идет небольшой вкат. И дальше просто инструмент уже идет пробивать первый уровень сопротивления. Максимально высоко переношу стоп-лосс. И здесь цена вкатывает и меня закрывает уже по стоп лоссу Здесь я заходил не на такой большой объем Но чистыми удалось заработать 41 доллар И это очень хорошо, потому что с этой сделки получилось забрать больше 1% движения И отыграли, мы отработали эту сделку прям очень хорошо Да, не пошел пробой уровня сопротивления прям того, которого я хотел Но во всяком случае зашли на активности Стоп лосс был минимальный, забрали примерно 1 к 5 Следующая последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту ОП здесь я заходил в пробой уровня поддержки, открывался двумя частями. Первая часть на первом уровне, вторая часть на втором уровне. И, собственно, ждал увидеть опять же хороший пробой этого уровня. В это время вроде как все падало. Первая часть у меня взяла. Здесь идет второй импульс, и на этом импульсе стоило просто уже закрываться на вкате, точнее. Можно было закрыться в безубыток, можно было закрыться в ноль. Из-за того, что я вот так вот немного протупил, эта сделка у меня закрылась в убыток на 35 долларов. И того, если сложить при были с первой сделки, со второй, с третьей. Там чистыми за день получилось 50 долларов. Да, это не так много. Но, ребят, какие сделки у меня сегодня были. Сегодня у меня пятница. Такие сделки есть. Также сейчас я еще наблюдаю за инструментом БЦХ. Здесь у нас вот такой вот хороший уровень поддержки. Хочу, чтобы этот уровень у нас пробился. Точнее не хочу, но если он будет пробиваться, буду стараться отрабатывать его. И также интересно еще смотрится монетка Коти. Здесь у нас есть вот такой вот уровень. Два касания. Монета у нас сегодня в игре, поэтому можно будет отработать. Если у нас цена дойдет до этих значений, если я тут что-то буду отрабатывать, то возможно сделаю еще какой-то отдельный ролик, если конечно на это все будет время. Всем ребят, большое спасибо за просмотр, если быстрый такой разбор сделок вам понравился, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и в общем все, всем удачи, всем профита, счастья, мира, добра и всем пока.